Всем привет! Всем. В этом видеоролике мы разберем популярную проблему сейчас после обновления в CSGO. У вас сейчас на данный момент упало FPS, либо возрос VAR, либо лосс стал 15-30%. Видел у людей, у которых лосс стал 60%. То есть, определенные проблемы. Если вы хотите, чтобы у вас было вот так вот, а не вот так вот, то хочу... ну. Мне лично немного, но все равно помогло. Я был в поисках в интернете о том, как, ну, что вообще делать, потому что, ну, у меня было где-то 180-200 FPS, осталось а 110-120. Это же просто ёбаный пиздец! Э, ну, и типа, это не особо кайфово. И вар, ну, начал, вар у меня не особо поднимался, в основном у меня вар нормальный. А, людей было, знакомых, что... Вар, конечно, возрастал конкретно. Короче, перейдем к сути. Э, наткнулся на чувака на Face, фейс, который ну, выложил свой пост. Э, как же он справился с этой проблемой? Мы берем Steam настройки э, браузер, очищаем кэш, кэш браузер, удалить все файлы куки браузера. Это мы сделали, Steam у вас перезапустится. Заводите в аккаунт, все будет хорошо. Вот дальше с загрузками делаем абсолютно то же самое очищаем кэш с загрузки то есть то что если вы никогда этого не делали и у вас там аккаунта год-два может больше то конечно у вас там много ну если вы конечно что-то качаете какие-то игры у меня лично в библиотеке вот столько игр и поверьте много я тоже качаю вот а соответственно это мы все сделали так же само с браузером то есть вы допустим как я часто люблю противника или то чела беру там нажать браузер запустить это все сохранил ну, в кэше все это сохранится я допустим он еще не чистил и на самом деле это будет очень много не суть а, берем просто-напросто это мы сделали теперь а, заходим в библиотеку тыкаем на csgo а, правой кнопкой мыши свойства вот. Выключаем оверлей стиме. То есть, ну, по сути, там будет небольшая прибавка FPS, но все равно она будет. Вы ее увидите. Может, у кого-то... Лично у меня прибавка небольшая, но знаю людей, и слышал случаи, как э, прибавка была очень большая. То есть, оверлей, это вы shift-up нажали, либо на чувака кликнули, и он у вас, получается, ну, открылся его профиль. Вот этот весь оверлей. Ну, или просто показывает, сколько вы отыграли, то-то, то-то на shift -up. То есть, игровой кинотеатр отключаем. И это, конечно же, все тоже отключено. я включу только игровой кинотеатр, потому что мне, ну, больше мне тупо не надо. И так дальше, последнее, что мы сделаем, это берем, заходим в друзья и чат, вот, э, берем, нажимаем вот сюда вот, и ставим не в сети, я не знаю, работает это, честно, не работает, не буду врать и затирать, что у вас будет все шикарно, просто скажу, я не знаю, как это работает, я лично это все не буду ставить, то, что я сейчас лично поставлю, это, вот вы зашли, ну, то есть, вот, зашли сюда, настройки, это с, сейчас. Вот вы анимированные аватары и анимированные рамки аватаров для списка друзей и чата. Я выключаю то. Ну а на этом я хотел бы сказать спасибо вам за просмотр видеоролика. Это был такой мини-формат видео. Если вам понравилось, поставьте лайк, чем-то помог, напишите, помог, не помог, в комментариях. Вот. Но я просто ну сказал то, что я увидел. Вот. Всем короче удачи, всем пока.